Студия. В сегодняшнем видео мы будем делать новый дизайн, радужный дизайн для ногтей. У нас будут использоваться несколько цветов лака и также бархатный песок. Давайте сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Для этого нам нужна типса, кисточка, безворсовые салфетки. У меня несколько вариантов я подобрала здесь цвета для того, чтобы сделать радужный дизайн. Это будет желтый бархатный песок, салатовый, голубой, ярко-розовый и фиолетовый. Для этого также мне понадобятся разные цвета лака под цвет бархатного песка. Вот такой вот я взяла. BHM у меня лак зеленый, он как мятный, голубой, желтый. Также у меня основа будет белая blue Sky, такая беловато-бежевая, розовый, сиреневый, и это у меня топ а, без легкого слоя, глянцевый клеем, также мне еще понадобится кусочек фольги для того, чтобы делать дизайн, и давайте сейчас Приступим тогда с вами к дизайну. Для начала, чтобы нам сделать дизайн, мы должны покрыть довольно плотный, отправляем его в лампу на просушку на 30 секунд. Так как цвет довольно плотный, я его всего лишь в один слой покрашу покрытие. Так, покрытие. Следующий у меня будет э, это топ без липкого слоя, мы сейчас поверх нанесем глянцевый. У меня Клео, очень мне нравится эта фирма. У них очень хорошие и цветовая палитра, они яркие, ложатся они очень плотно, и также топ и база у меня одинаковые. Вот такой цвет получился, посмотрите. Не чисто белый, он такой грязноватого оттенка. без липкого слоя и отправляю в лампу также еще посушим 30 секунд нам он больше не понадобится тем временем я на фольгу нанесу наши разные цвета это вот у меня большим 13 номер он такой как мятный можно было взять зеленый, любой. Он нужен для того, чтобы просто сверху покрыть блестками. Бархатным Желтый у меня тоже BHM. Небольшие капельки, мне там много не нужно. Голубенький тоже. Розовый антибилет в кайф. Посмотреть, какая палитра получилась у меня на фольге. Тем временем у нас уже просох топ. Вот, можете посмотреть, какой цвет получился. И мы начинаем сейчас с вами рисовать наши радужные ноготки. Сначала у меня пойдет желтый цвет, потом будет салатый он же у меня, это если по бархатному песку смотрит салатовый. А здесь я взяла мятный цвет. Потом голубой, розовый и сиреневый. Можно, в принципе, в любую сторону. Ну, в какой вам больше нравится. Либо в эту вы рисуете радугу, либо в обратную. У меня будет книзу э, расширенная более, Поэтому начинаю я рисовать конечко, и они у меня будут постепенно увеличиваться. я их закруглять не буду вот такая вот у меня часть радуги из желтого цвета мы его не сушим вытираем Сейчас мне понадобится уже сразу второй цвет. Цвета можно брать любые уже, как вам фантазия подсказывает. Следующий у меня будет оттенок зеленого. И дальше я просто также продолжаю рисовать следующую полосочку. Основание оно поуже. Вторая полосочка у меня салатная. Следующий у меня будет голубой цвет. Рисую следующую полосу. Вот получается рисунок, побольше наношу цвета. Oh. Розовый цвет. Итираем кисть. И последний цвет наносим. Это у нас сирень. будет у меня закрашена без этих Палитра нам больше не нужна. Вытираю кисть. Теперь у нас в а, дело а на бархатный песок. Желтый. Первый мы наносили слой желтый. Я беру желтый вот, Можно кисточкой, можно ну, ну, любой... Ипсы тоже взять и посыпать желтый цвет соответствует желтому, зеленый-зеленому и так просыпаем каждую линию. Аккуратненько на желтый цвет я сыплю желтый бархатный песок, мы все откроем. Дальше у меня будет салатовый. Такой, посмотрите, красивый цвет. Потом будет голубой. Посмотрите, голубой очень красивый. Дальше будет идти ярко-розовый, такой как малиновый, можно сказать. И потом будет фиолетовый. Желтый я уже насыпала, оставляю его в сторону. Это еще у меня зеленый. тоже. Все нужно немножечко встряхивать, чтобы не ссыпалось в баночке. Розовый следующий. Следующий будет Малиновый Ой, и Фиолетовый в другую сторону. Последний это фиолетовый. и направляю наш ноготь в, в, на просовку. Отправила я сушить, тем временем закрываю пока что все. на песок очень красивый, кстати, попался такой прям яркий. Видите, прям как все переливается У меня вот такой вот набор кисточек есть. В этом наборе есть широкая вот такая кисточка. Смотрите, как веет. Вот такая кисть. Ей мы сейчас стряхнем оставшийся бархатный песок. Я могу прям сюда вот так сделать. То что не прилипло, мы хорошенько стряхиваем. Друзья, вот такой у нас получился ноготь радужный. Можете посмотреть, очень красиво переливается. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!